одноклубники, всех приветствую! Сегодня у нас на обзоре долгожданный букс шириной гусеницы 600 и длина 1700 Высота стандартная 760 Данный мотобуксировщик был изготовлен индивидуально под клиента Больше этот буксировщик предназначается для промысла Такая длина соотношением ширины гусеницы больше подходит для прокладывания дороги в рыхлом и глубоком снегу что интересного в этом мотобуксировщике двигатель здесь установлен лифан 15 лошадиных сил версия двигателя Pro. запуск ручной также для такого мотобуксировщика присутствует реверс редуктор что означает передвижение мотобуксировщика как вперед, так и назад. Управление реверс-редуктором вынесено вперед. Такой буксировщик будет больше использоваться вместе с цепки с модулем толкач. И удобно переключать. То есть руку назад завели и переключили скорость. Либо вперед, либо назад. Звезды в штатной комплектации здесь были поставлены 11 на 32 зуба. Цепь тут усиленная, импортная, с сальниками идет. Подвеска у мотобуксировщика выполнена на подпружиненных склизах, что дает меньшую просадку в рыхлом снегу. Очень хорошо прокладывает дорогу по глубокому снегу. Нижняя ветвь гусенице она не будет огибать форму неровностей, и просадка будет намного меньше, чем на катковой. Дополнительно был установлен поддерживающий ролик для гусеницы. Гусеница очень получилась тяжелая, длинной. Верхняя ветвь, чтобы не провисала, был установлен ролик. Ну и при движении, чтобы меньше было колебания верхней ветви гусеницы. Подвеска будет мягкая, как катковая, подпружинена пружинами. Впереди две пружины стоят с сечением 8 мм, 2 шесть. На задней телеге тут 4 пружины с сечением 6 мм. Всем, кто планирует использовать мотобуксировщик в рыхлом глубоком снегу и передвигаться по наледи со снег с водой то лучше ставить склизы кто-то думает что склизы будут гореть склизом достаточно немножко снежной пыли чтобы они не горели ну и на такой подвеске исключено сразу передвижение в осенний и весенний период так как с клизом нужен снег. Этот буксировщик предназначается для эксплуатации только в зимний период. Осенью и весной он эксплуатироваться не будет. Больше нацелен на зиму. Данный мотобуксировщик поедет в город Оренбург, где очень холодно и где много снега. Теперь более подробно по комплектации. Как уже сказал, тут установлен двигатель LeFant 15 лошадиных сил версия Pro, что соответствует аббревиатуре его. Установлен реверс-редуктор, что позволяет передвигаться вперед и назад. А вариатор Safari. Реверс-редуктор Бурановский, переделанный уже под мотобуксировщик. Заглушена нижняя часть и укорочена цепочка которая передает крутящий момент двигатель у нас установлен на подмоторное основание сам реверс редуктор тоже установлен на подмоторное основание что позволяет двигать его вперед-назад дополнительный кронштейн ставим на все модели что на 500-ку, что на 600-ку так как вал длинный и чтобы вал не, не был на скручивании. Ну и соответственно подшипники. С подшипников убрать нагрузку. Для этого ставится дополнительная опора. Так как этот мотобуксировщик будет чаще использоваться с толкачом. И руль будет вообще сниматься с него. Для этого мы сделали на клемма всю проводку вот руль например на первой клемме то есть ее можно отстегнуть и клемма освободиться и далее уже подключить а, модуль толкач чтобы долго не крутить то все по проводке придется расстегнуть клемму маму папу далее снять руль и скинуть трос и руль у вас скинут а, версии PRO добавлено посадочное место для тросика который будет идти с толкача на органы управления все очень доступно и практично то есть вам не надо раскручивать будет проводку, чтобы подключить толкач, а достаточно просто расстегнуть и уже подключить модуль на всех своих мотобуксировщиков буксклаб площадку мы используем из ПНД пластика, которая не гниет не ржавеет на морозе снег к ней не прилипает то есть площадка у вас всегда будет чистой меньше будете возить с собой снега также присутствует перегородка багажного отсека на случай если вы будете перевозить вещи чтобы они не соприкасались с двигателем так как глушитель у нас горячий и клапанная крышка это мы все защитили свеча меняется легко свеча находится здесь подобраться очень хорошо ничего мешать не будет на буксировщике установлен фаркоп снегоходного типа на морозе гайки болты крутить не придется защелкнули дышло и поехали также имеется брызговик очень плотный который не будет огибаться при застревании в наледи то есть в сане снег, снег с водой попадать не будет. Проводка для мотобуксировщика здесь использовалась, как и на всех моделях наших, морозостойкая. Проводка мягкая, на морозе не дубеет, не крошится. В отличие от других производителей мы не ставим домашнюю. На этой модели, к сожалению, руль не укладывается под капот. Если руль будет очень длинным, и укладываться будет под капот, то таким рулем управлять буксировщиком будет абсолютно неудобно. Так как руль будет очень длинный, и вы будете находиться в санях-волокушах почти в самом конце, что не есть хорошо. Но так как клиенту не надо управлять из саней, руль он максимум будет ставить, либо при транспортировке, ну, либо еще как-нибудь. Но в основном этот буксировщик будет ездить без рулевого. А капот дополнительно был проклеен плитой, чтобы не дребезжал, так как капот большой, широкий. Вот такой славный буксировщик будет теперь служить верой и правдой новому владельцу в городе Оренбурге. Если у вас есть вопросы по данной модели, можно писать в комментарии под видео или под постом в нашем сообществе в клубе владельцев мотобуксировщиков. Кого заинтересовал данный букс такими габаритами, то есть готовить для вас мы сможем. Заказ индивидуальный. Разрабатывается отдельно от всех моделей. Нестандартные буксировщики мы производим. Но только на это немножко больше времени затрачивается. Чем на стандартную модель. Которую мы производим. А так пишем ваши комментарии. Обсуждаем что еще можно было в этот мотобуксировщик установить, и для чего, помимо промысла, можно его использовать. Всем спасибо за внимание. Пока!